Дорогие друзья, сегодня проводится второй день нашей учебы. Это нас обучают, как работать на биоэнергомассажере. Вот сейчас вы видите группы. Разбились, значит, по группам и проводят биоэнергомассажеры. Здравствуйте! Пару Здравствуйте. слов. Пожалуйста, ваши эмоции расскажите. Эмоции. У меня корреспондент подошел. Пожалуйста, пациент, лежите спокойно. Изумительно, замечательно. Грунче говорите, пожалуйста, слышно тут такой. Очень шум. хорошее обучение, которое дает нам новые возможности как по здоровью, так и в бизнесе. Спасибо. Благодарю вас. Следующая группа у нас, мы видим. Здравствуйте. Здравствуйте. Пару слов, пожалуйста, скажите ваши эмоции, ощущения от обучения. Жара. Волнение. <свят> Спасибо большое. Так. Сейчас следующая группа. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов. Ваши ощущения, эмоции от обучения. Отлично. Я считаю, что школу, которую нас преподнесли китайские Погромче наши, говорите, пожалуйста. Эти, отличная школа. Отличная. Тут вот и... делают массаж. Для новичков. Вот Таня у нас, новенький, у Тани. У Тани вот Таня. Так, пожалуйста, скажите ваши ощущения. От массажа? Да вообще, от обучения. от обучения. От обучения. Бесценный дар мы получили от этого обучения. И так вовремя, когда традиционная медицина помочь ничем не может, мы себе можем помочь сами. Вы же и массажер на этой неделе? Конечно. А, Постараюсь. Почти приобрели. Да. Вы первый раз, да, вот первый сейчас, раз, э, первый вам раз... уже делали массаж? Да, массаж я на себе уже испытала, да, девочки. Спасибо, Спасибо большое. большое. Здравствуйте. Пару слов, пожалуйста, скажите. Мы будем на обучение особое. Спасибо большое. Мы подходим к следующей группе здесь у нас группа прибыла из села Черги. Пожалуйста, посмотрите на меня, группа. Все так заняты, увлечены массажем, поэтому... Мы же еще идем вверх. Вот сюда Скажите, пожалуйста, пару слов ваши ощущения и э, какую пользу вы извлекли из нашего обучения. О, ну конечно, да. обучение очень шикарное. Мы очень получили много знаний по восстановлению. Так, добавляй, добавляй. какие меридианы у нас существуют, что они с организмом делают, выводят токсины, нормализуются энергии и не Отличница, хватит. Лена. Повышает. Слушайте, Лену. Спасибо большое. Все, спасибо. Да. И мы как диагностику все. находим еще, когда так, будем. Лен, хватит диагностику или добавить? не у человека проблемы. можно, да? Понадобить. Хватит, Юра, спасибо. не добавляй. Она сказала, можно. Не, не она сказала, можно. сказала что Да. Это что такое? нормально. Мы Мы подходим к следующей группе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше ощущение от обучения. Великолепное обучение они, они вот сюда не знают, много много Чему вы научились? Да. Научились, как правильно проводить биосеанс на Отрабатывать все точки. Учим название точек. Правильное. Спасибо большое вам. <связь> я, это, к нам, я... <связь> Сейчас мы подойдем к следующей группе. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите пару слов о ваших ощущениях от обучения. От обучения, ну просто великолепно. Чему вы научились за эти два дня? За два дня почти овладели техникой массажа, да? да техникой массажа. Почти, почти, почти. Ну и настроение очень поднялось, чувствуем, что есть результаты. Спасибо большое вам. Девушка, вы первый раз на обучении на таком, да? да? На раз. себе первый раз испытали, наверное, Вчера массаж. Раз, да. Какие у вас ощущения? Ощущения положительные. Да. Вам и... понравилось? Понравилось, да. И делать. И, и массаж самим, конечно, испытывать Вы да. уже будете сегодня, можно сказать, готовым специалистом, да? да. По массажу. На биоэнергомассажере. Спасибо большое. Так, ну еще, еще у нас бля? тут группа. Да, Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Что? нам пару слов о том, как вы, чему, вернее, еще? вы научились, какие ощущения и эмоции испытываете. Меня не надо отвлекать. Да, это массажистка у нас уже супер-пупер. Хорошие эмоции. Приятно было послушать госпожу. Цу, э, ай, Цуай, Цу, да, очень приятно было, приятно да. было сделать массаж, когда мне делали, очень приятные были ощущения, очень необычные ощущения были, такие оригинальные, так скажем, ну и надеюсь, вот сейчас еще я попробую сама массаж сделать, ну хорошее мероприятие. Татьяна Григорьевна. Мы уже вырастили высококлассных специалистов. Так. Один стоит вот там у двери, да. Другая массирует, третьего Пациента. специалиста. У -у -у. И мы надеемся, что в конце вот наших занятий мы все станем высококлассными специалистами. Спасибо большое. Да. У нас И, еще да, есть да, группы. Здравствуйте. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, пару слов о том, что вы испытываете на нашем обучении. Восторг! Просто восторг! Столько информации, все так интересно! Супер. Все выйдете уже готовыми специалистами, да? Да, да, да, да. Ну, все, горно Алтайск, так, держись", держись, называется, вместе, да? Всех! Тихо здоровым, тихо отмассажируем. отмассажируем, всех да. отмассажируем. Так, все точки найдем? Нет, нет, нет, нет, нет, Да. нет, нет, нет, нет, массаж, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, очень нравится. И вообще целом мероприятие очень нравится, потому что много очень много полезной информации, очень много позитива. И очень рада, что вы вот этих Спасибо большое. Не будем мешать нашим группам. Они продолжают обучение, а мы пойдем дальше там мы вдалеке тоже видим группу Все а очень заняты работой везде. своей поэтому э, не до нас конечно да, не до нашего да, видео палец э, палец как палец говорится палец видеозаписи Большие надо было вот так, и да, все а, пока пока.